Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу вам рассказать про вот такую свою покупку из FixPrice. Это гель для душа. Вот такая большая бутылка. Покупала я ее за 77 рублей всего. Так, гель-коктейль для душа, Пиноколада. Так, идет здесь 750 мл. Так, что еще интересно пишут... Насладитесь изысканным ароматом нового тела. геля для душа, Пиноколада Экстракт ананаса прекрасно увлажняет, витаминизирует восстанавливает упругость кожи. Экстракт ванили стимулирует регенерацию клеток, делает кожу мягкой и эластичной. Масло кокоза делает кожу потрясающе гладкой, светящейся и соблазнительной. Игристый вдохновляющий аромат поднимет настроение и зарядит энергией на весь день. Так, ну способ применения, думаю все знают как пользоваться гелем для душа. Так, пахнет он, пахнет вообще классно. Там э, была другого цвета бутылочка, то есть с другим ароматом. Я не знаю, почему-то решила взять вот такой. Вообще, если честно, сомневалась, потому что такая бутылка, и будет что-то путное. Но на самом деле оказался ей для душа очень даже ничего пахнет. Вообще здорово, приятно. И бутылка даже такая большая, то есть вообще на всю семью, вообще за глаза хватит. Вот, пенится тоже прекрасно. После него потом тело, кстати, приятно пахнет. Он идет вот, ну, жидковатый, конечно, но не настолько, которые бывают, вот, бывают в принципе вообще как вода. Этот в принципе неплохой. Вот, так что рекомендую, покупайте. Как бы нормальный, и думаю, хватит его вообще надолго. Вот, так что мне понравилось. Пользоваться можно. В общем, с сами часами брать или нет. А на этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!